Всем здорово, чуваки, это новое видео на канале, будет у нас сегодня 55 паков 81+, плюс 3 наборчика шикарненьких, смачных, 83+, Два игрока, игрок 84, плюс 11 игроков 81 плюс. То есть, по сути, у меня сейчас 55 паков 80 плюс. Также до этого я собрал еще 13, но это не для записи было. Просто решил, что-то возьму и открою их. Там мне выпал, получается, Верати, Лапорт и Лукаку. Все это я вскрывал на телефоне, а тут решил то давайте запишем видеоролик. Сделал также пост на ютубе за то, что уже начал собирать. Но пока не знаю еще в каком формате это будет. Если это будет происходить все быстро, то буду может все паки ставить. Если будет происходить это вообще как-то очень медленно, то буду вставлять возможно самые интересные паки. В принципе потом увижу по хронометражу. Ну и тем временем еще хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк, прокомментировать, подписаться на телеграм-канал, ссылка в описании. Но нам пока ничего интересного не выпало за три пака в принципе за эти 55 паков я надеюсь поймать хотя бы ну несколько волкаутов в рейтинг чтобы в опа по информ поехал это что у нас это португалец сапник ну неплохо 85 рикардо хорта ну для старта еще кстати если бы такая карточка вышла на старте были бы довольно неплохие статы как бы так, очередной пакетик, очередной пакетик волкаут, пошел, пошел, о, Кейлор Навас неплохо, 88, это круто, так, получается, берем на заметку, Кейлор Навас нам выпал, потом, по истечению этих 55 паков, я соберу состав, э, с самым лучшим дропом, и, по сути, тогда сделаем некие выводы, стоит ли собирать данные крутилки, данные пат. Так, получается у нас 46 наборов, было 58, получается 8... А, так, что у нас здесь? Это цопник, э, хотел сказать Фабиню, но Фернандо, 83 рейтинг. Но, в принципе, неплохо, 83 это не 81, но так как ты у меня дубликат, придется тебя квигать. Так, 15 паков мы уже таких открыли. За 15 паков нам выпал один информ и получается один волкаут. Больше ничего интересного пока не было. Это 16 пак на экране. Не, ну в принципе я верю, то, что за оставшиеся 36 паков может нам насыпать еще парочку волкаутов. Это будет довольно неплохо. Главное, что волкауты были прикольные. Это у нас снова как бы экранчики. Только теперь у нас Фабиан 83 выпадает. Сомнительный персонаж, сомнительная карта Могло быть что-то и получше Так, у нас экраны тем временем Бразилия, ЦФДшник, но это Роберто Фермино 83-й, могли бы хотя бы Волкаута дать, ну то есть ну вот Реально, сколько паков я сейчас открыл И вот даже просто щитов 83-х, ну можно сосчитать По пальцам, то есть суммарно По сути за все эти паки, у меня в СБЧ Их осталось где-то примерно 33, а здесь у нас очередной Данчанин Шмейхель 33 пака у меня осталось не собранных, и мне за все паки, которые я собрал, получается, выпало 4 волкаута и 285. То есть вообще просто пиздец, то есть 67 паков открыли мы, и это просто ёбаный скам. Так, тем временем осталось у нас 12 паков, я думаю, если нам за все паки не выпало ничего, то за оставшиеся 12 вряд ли нам что-то выпадет от Фернандо. Вот опять дайте вы хотя бы другого 83-го, 84-го, вот от того же Фабиньо, который такой же опорник и бразилец как бы, да. Но вы даете нет, вы даете Фернандо. Просто моментами кажется, что можно было бы их и не собирать в принципе. Вот представьте, сколько времени тратится на то, чтобы собрать столько паков. Так, у нас экраны есть, но ну, это как бы кабель. Да, это кабель читалась. Почему-то я хотел сначала сказать, что Сомер, а потом подумал, да нет, мне Сомер в этой фифе вообще очень редко падает, и зачастую, когда я вижу экраны и Швейцарию, это выпадает как раз-таки кобель. То есть, я когда-то в моменте видео сказал, что жду здесь Центуриона, да нет, здесь хотя бы увидеть рейтинг 84+. плюс Экраны. Англия. ЦПшник. Ну, 83 я бы мог конечно бы вставить все паки сразу, но это как бы вообще кому будет интересно смотреть как я вловлю там Бранта или каких-нибудь других 80-82 игроков. Ну или допустим как сейчас Алекса Морено. То есть единственное на что остается надеяться это получается последние три пака. Они будут у нас довольно неплохие, набор с редким 84. 11 81 и два игрока 83 плюс ну, давайте с него и начнем два игрока 83 плюс ну и как обычно по ходу без вот это испания вратарь это 83 игрок таты шоу най симон два игрока 83 два игрока как раз таки 83 -х. 2 испанцы еще два игрока из ла лиги и эмблемы у них еще плюс-минус похожи, я бы сейчас сначала подумал, что у меня два игрока из Атлетика Билибао выпало, пока я не понял, что Хесус Навас из Севильи. Так, ну получается у нас остается набор 84+, 1181 ну давай 84-го вскрываем, завези волкаут. Ну как бы 84-й, Испания, очередной испанец, это 85-й игрок. Да ты что, ну походу этот видеоролик будет вообще без волкаута, в не хотят ко мне идти. Единственный волкаут это получается Кейлар э, Навас. И я еще сказал за то, что вот за эти 55 паков я потом соберу команду с теми игроками, которые мне выпадут, а в итоге мне не выпало ничего. В, в этой команде будет Информ Хесус Навас и Зюля. Здесь хотя бы есть волкаут, немец, вратарь, ну давай Нойра, Терштеген. Кстати, неплохо, я его только недавно слил. И, кстати, вот как раз-таки на прошлом видео, когда я поймал Терштегена, у меня оборвалась запись. Надеюсь, сейчас такого не будет. Так, ну и что у нас за Терштегеном? Парте, Влахович, Хоффман, Мусиал, Лабарте, Зюли, Рули, Ремиро... Делей, Ну, по сути, один волкаут. Зюля надо единственного куда-то деть. Как раз этим я сейчас и займусь. Так, в общем, решил я Зюли, та и компанию, в принципе, вместе с Рикардо Хортой слить на окончательную сборку для получения карты Матео Политано. Вот такой состав я сейчас буду отправлять. Также будет у нас еще какой-то пак, лучшая форма. Не знаю, что это за пак нет, нам дадут пак смешанный набор премиальных игроков, ну и выполняем, и получается Матео Политано, 88 рейтинг, карточка выглядит очень сочно, по статам так особенно, и возможно, можно будет под него пересобрать состав, но ну, хотя бы Зимний Джокер, вот такой красивый тоже может обложка будет, Политано, жаль, без геймфейса, правда, но... Так, посмотреть по статам, реально крутая карточка, и у него очень много талантов. 4 плюс 4, 171, 92 скорость, 91 дриблинг, 86 удар, 85 передачи, может играть ПП, ЦФД, ПФА. Серия А, правда, у меня там французская лига, но думаю с этим мы что-то сможем сделать Ну и как бы таланты игрока Это дальнее вбрасывание, мощные штрафные, лидерство, жрели... зрелищность, прицельный удар, дальний удар Мощный удар головы, удар извне, пас подкруткой, удар ножницами, изящные пасы, второе дыхание Мастер обводки и мастер стандартов, боже Я же говорить устал уже, то есть карточка просто шикарная Обязательно я ее потом протещу, но уже это будет не в этом видеоролике, а видеоролике непосредственно с геймплеем. Так, ну и что получается, в магазине 4 предмета есть, 2 из них это паки по 80+, потому что после этого я что-то полностью перехотел их собирать, рейтинга в команде вообще уже нету. Смешанный премиальный набор у нас еще есть за получение Политана и электрумовый премиальный набор за то, что я получается собрал испытания Центурионов. Ну и по окончанию этих четырех паков мы будем заканчивать видеоролик, потому что больше паков в игре нету. Ну и, в принципе, это такой видеоролик, больше посвящен не тому, что там какой-то дроп. Само собой, если бы я открывал бы просто какие-то паки, то я бы даже и не выпустил бы ролик, где было столько паков, а как бы игроков нормальных вообще не было. Это такой видеоролик экспериментальный по поводу вот этих всех паков 80+, опять Хойберг, опять Хойберг у его 83-го рейтинга. То есть, ну, в принципе, открыл я их очень много то есть 57 я открыл паков для видеоролика и еще до этого 13 получается 70 паков я открыл из них мне выпало совершенно ничего то есть 4 волкаута и получается пару 85 игроков вот но ну, вот здесь вот тоже 83 сейчас выпадает фабиан паки Полный скам, полнейшее говно, на ёбка для уёпка. Этот пак хотя бы продаваемый. Так что по поводу 80 плюс паков, можете собирать, можете нет, это дело ваше. Я больше, наверное, в них не полезу, но если в команде только не останется еще много мусора, это запата 83. Видеоролик на волкауты получается вообще неудачный. Волкаутов мы не поймали от слова совсем. Потому что в некоторых телеграм-каналах смотришь там... Пацаны открывают по 50 пиков, точнее паков этих, им также же само не выпадает ничего. Кто-то может открыть 10 паков, ему там выпадет Неймар, Мбаппе, Салах и все как бы до свидания. Я на своем примере показал то, что довольно посредственные паки, даже особо экранов в них мы не увидели. Поэтому на этом будем мы заканчивать. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, всем до скорого.